В волнистый ребой, Светит месяц, тройка мчится По дороге столбовой Светит месяц, тройка мчится По дороге столбовой Пой в часы дорожный скульт Меночной, сладкие мне родные звуки, звонкой песни удалой. Ой, я, я молча жадна, буду слушать голос твой, месяц ясный светит. снег волнистый и рябой светит месяц трой камчца по дороге столбовой светит месяц трой камчца по дороге Жене светло горишь Пой, лучинушка